В общем-то, если это видео наберет нормально так просмотров и лайков, я, в принципе, готов эту игру, возможно, даже и постримить. Всем привет, ребятки, с вами, как всегда, я, дядя Ваня, и это видео посвящается игре Among Us. Чего, Именно та игра, которая взорвала школьников. <связь> Прям ажиотаж по этой игре Подписчики мне некоторые говорят: Ванчек, почему ты до сих пор в нее не играешь? Вау, вау, -ва, пу-пу-пу. Итак, для того чтобы в нее играть на компуктере, ребятки, бесплатно, необходимо очистить. Хорошо очистить, не отрывая от ботвы. Затем слегка откусить верхушечку, смочить слюной. Смочить слюной. Задний проход. И вставить не отрывая от батвы установить вот такой вот эмулятор, который называется Blue Stacks. В общем-то, это четвертая версия. Уже он типа самый крутой, самый модный. И вот сейчас он установится. Мы с вами установим этот движок, зайдем вовнутрь. Да, что ты, черт побери, такое несешь! И я вам расскажу, что куда, где, дальше творить. Ну и просмотрим заодно эту игрушку. Ставь лайк, подписывайся на канал, если до сих пор не подписан и оставайся с нами в нашем добром, уютном коллективе Дядя Ваня Ли. Итак, друзья, после того, как вы установили эмулятор, который называется BlueStacks, вам необходимо войти в учетную запись Google Play, как в основном на всех смартфонах. Итак, собственно, после того, как вы войдете в свою учетную запись Google, вас перебрасывает в Google Play Market. Где, собственно, нам и нужно найти Among Us. Я уже заранее эм, подготовил текст этот, потому что я, как пишется правильно, не знаю. Но, в общем-то, вот она, эта игра. Мы с вами разобрали, как установить эмулятор, как зайти в эмулятор Play Market и как скачать игру 3. Сейчас мы ее скачиваем и продолжим краткий обзор на Among Us и мое впечатление о ней. Скачивание, ребята, прошло очень быстро. Буквально пара секунд там и как-то пу, -пу, пу игра скачалась. Вот такой ярлычок у нас появляется вот на рабочем столе. Мы его запускаем и помещаемся сразу же в эмулятор Among Us в Blue Stacks, ребята. Все четко, все пушка. Ждем небольшой промежуток времени, пока игра запустится и... Вот, собственно, мы в игре. Кнопочка F11, это дело, растягивается на весь экран. Сразу предупреждаю, я уже потише сделал, но в настроечке, при первом запуске, музыку желательно сделать потише, потому что у меня лично она очень капец как орёт. Но вы смотрите на свое усмотрение. Дальше, нам необходимо войти в онлайн комнату, здесь выбрать создать, уже найти созданную или уже создать. Приватную, в общем-то. На нас интересует публик. Мы здесь вводим свое имя и идем в публичную комнату. Здесь мы находим уже созданные комнаты. Хантер, опаньки. Хантер. Это тот самый Хантер, что ли? Хантер или... Это тот Хантер или... Сука! Не тот Хантер. Надо чат запустить. Всем ку. Всем ку, ребятки. Всем привет. Так, смотрите. Что здесь делается? Вот здесь бегать все удобно. Предупреждаю, я пробовал другие эмули, они не работают. LD все фигня. То есть, это то, что нам нужно, ребятки. Чисто пушка. Так. Я пока не знаю, что происходит, но мы здесь где-то с вами, в общем-то... Должны бегать Я не шарю в этой игре нифига Кто здесь за кого Я так понимаю что я четкий Перчик Сам по себе Кто такой Я здесь вот буду за тобой следить Я буду за тобой следить Родной А вдруг ты шпили Убиваешь Ах ты, шкафбой В общем-то, вот такая вот игра, ребятки В принципе, я в ней первый раз Мои впечатления Так, все работает Они нормальные Нормальные пока Многие просто говорили, вонечек, ты там играть Собираешься, что не собираешься Я скажу так, что Все зависит от того Насколько сейчас аудитории Все это дело, дело зайдет